сегодня мы играем с авророй фри потому что у меня не хватило денег да и в принципе вообще денег не осталось на читы да и в принципе я не вижу смысла тратить на эту помойку читы блять блять какой мемный момент сейчас был баный в рот блядь это уже блять нахуя я это сделал? Нахуя я это сделал? Дебан? Ты точно без щитов? Это мне чёт, кажется, что кажется, что-то с щитами. Ты мне в ебучку въебал, сейчас, блять, развернулся на 360 мне въебал. Ладно, я верю, верю тебе. Я сейчас запись веду, я не могу посмотреть. Сори, что не сказал. Мне твои звуки мешают. А, -а, -а. спасибо. Привет.